Приветствую вас на нашем вебинаре, посвященном практическим аспектам участия в закупках товаров, работ услуг отдельными юридических лиц. Меня зовут Балансов Евгений Валерьевич, я старший преподаватель в учреждении. Старший вебина промышленного менеджмента город имени Пастухова, в городе находится. И по совместительству автор двух пособий по закупкам именно по 223-му закону. Корпоративные закупки, утеводитель для поставщиков, в том числе их можно найти в гарантии. А справочной правой системе. Пожалуйста, пользуйтесь. И сегодня мы с вами как раз будем работать над этими вопросами, именно актуальными вопросами участия в закупках для обеспечения нужд отдельных видов юридических лиц. Собственно, акцент сегодняшнего вебинара у нас как раз будет сделан именно на поставщиков. Да, именно сейчас все хорошо, надеюсь, Юлия, Александр. Да. Надеюсь, что сейчас все хорошо. Если будут какие-то технические мом моменты, у нас вот как раз чат есть, где вы можете писать о тех проблемах, которые у вас возникли. Ну, Сегодня мы с вами в таком формате больше монолога, конечно, с моей стороны, но и в диалог мы тоже будем переходить несколько раз. Наш вебинар сегодня, в отличие от многих вебинаров от «Стендер», в том числе с моим участием, они, этот вебинар сегодня ориентирован больше на поставщиков. У нас процессы закупок, они, в них участвуют две антагонизирующие стороны. С одной стороны, это заказчик. Со своими проблемами, со своими задачами, со своими целями, со своими аспектами. И с другой стороны, это поставщик, также еще, иногда противоположные цели, задачи. А иногда они, вот, вот, стекаясь вместе, цели и задачи заказчика, цели и задачи поставщика, они вот образуют некий такой бурный поток, как два притока, да, и позволяют вместе достигать цели. Иногда они вот как-то вот находятся в неком диссонансе и, соответственно, друг другу несколько противоречит. В любом случае у поставщика есть потребности, в любом случае поставщик, участвуя в закупках по третьему закону, <coughs> решает свои цели и задачи, разумеется. ну По большому счету заказчик у него цели и задачи, но главное решить цели и задачи вот этого самого поставщика. Именно для этого он туда заявку, именно для этого он участвует. Это очевидно, разумеется. Но иногда, собственно, вот эти вот цели и задачи самого поставщика, они противоречат заказчику, они противоречат его целям. И отсюда появляется некий педнич, появляется появляется некое противоборство двух сторон. Заказчик пытается ставить в палки поставщику, поставщик, участник закупки пытается защитить свои права и интересы. Это вот борьба единство противоположности, она, собственно рождает определенные моменты, о которых мы с вами сегодня будем говорить, сложности, да, с точки зрения именно поставщиков, мы почему этот вопрос обсудим. Потому что именно поставщики в отношениях, в сфере закупок для обеспечения нужд федеральных юридических лиц, они становятся зависимыми. И, ну вот, в свое время на бытовом неком уровне, да, на неком доктринальном уровне, а в последнее время уже в судебной практике на высшем уровне. Я так думаю, через некоторое время еще у нас с вами появится в гражданском кодексе понятие сильной слабой стороны отношений, слабой стороны отношений. Сильной стороны договора, слабой стороны договора. Сильная сторона формирует условия процесса, условия договора, условия процедуры нашей с вами закупочной. Это доказчик, А поставщик это слабая сторона. Максимум, фактически, полномочию которой это согласиться. На условия э, закупки, на условия исполнения договора во многом участник повлиять не может. Он может только согласиться. Отсюда и вот э, большая часть возникающих проблем э, от участников, ну, точнее не от участников, а у участников, которые возникают, что заказчики односторонне формулируют условия, Закупки и условия договора в том числе, исходя из исключительно собственного понимания, собственных потребностей, не только, кстати, но и решать какие-то задачи. Мы с вами вынуждены согласиться. И отсюда наша задача с вами вот этого вебинара сегодняшнего, вот эти вот самые моменты обсудить, где они возникают, как они возникают, какие они возникают, на что обращать внимание нам с вами. И, может быть, в дальнейшем, когда вы будете участвовать в закупках, это вам поможет. Ну, не скажу, уж, разумеется, не ставлю перед собой вот таких задач покорения верестов, победить заказчика и победить в многомиллиардном тендере, объявленном под ваших конкурентов. Ну, этого не будет сразу, к сожалению, Ну я не думаю, что наш вебинар настолько поможет вам. Вашей закупочной деятельности. Но, по крайней мере, какие-то моменты решить, в каких-то моментах чувствовать себя более уверенно, в каких-то моментах иметь возможность аргументированно отстаивать свою позицию и защищать и перед заказчиком, и среди контролирующих органов, и в судах. Ну, собственно, может быть, мы с вами такой цели добьемся. Вот. Поэтому. Вот таким образом, ну, возможно, что, конечно же, наш вебинар будет интереснее на заказчикам, которые с другой стороны посмотрят на вот эти процессы, поймут, как их видят с другой стороны а участники. и Тут, Вот эта вот обратная связь, она тоже будет интересной, согласитесь, посмотреть, как это все выглядит с другой стороны. Вот Поэтому начнем, пожалуй. Итак, собственно, общая характеристика закона закон о закупках. 223 ФЗ выглядит следующим образом. Наш с вами э, закон 223 ФЗ, да, он принят 17 июля 2011 года. Это номер 223 ФЗ осуществляет регламентацию закупок отдельных видов юридических лиц, которые указаны в части, если не ошибаюсь, второй статьи, первой. Там автономное учреждение, унитарное предприятие, соответствующее, части, бюджетное учреждение, соответствующее, части, всякие э, там хозяйственные общества с долю участия государства, превышающей определенный порог их дочки, внучки, там всякие организации, регламентирующие, да, регламентирующие, осуществляющие регламентированные виды деятельности. В общем, перечень этих заказчиков он указан Мы с вами осуществляем, ну и заказчики, вот эти осуществляют закупки соответственно с 223 законом. Сам по себе 223 закон носит... Крайне общий характер, ну, практически не регламентируя ничего, а лишь, в общем, да, лишь ставить те вопросы, которые заказчик должен регламентировать в своем особом документе, который именуется положением закупке. То есть в рамках, в рамках закупочной своей деятельности заказчик обязан вот это положение закупки разработать и разместить в нем как раз-таки регламентацию всех тех, Вопросов, которые в рамках закупочного процесса возникают. Это и планирование, это и способы закупки, это и требования, это еще какие-то аспекты. Все эти вопросы регламентируются не в 223 законе, а вот как раз в вот этом самом локальном нормативном акте в положении закупки. Поэтому сам по себе 223 закон... Он в этом отношении нам интересен не самим, не самой вот этой вот жесткой регламентации, как нам с вами поступать. Например, там мы слышали о 44 законе, да, закон о контрактной системе, Я периодически отговариваясь его, наверное, 44 закон о контрактной системе. Так он там четко по, по регламенту все написано. Там все указано пошагово, как нам делать, как нам аукцион проводить, как мы его выбирать вообще. Там, как, вот что, вот что, вот любой шаг влево шаг вправо право заказчика, это для него э, кары египетские. Эти вот семь казней, да, это и штрафы, и отмены процедуры, и все-все-все последствия. А что касается 323-го э, закона, то ситуация несколько другая. Э, тут нет вот этой жесткой регламентации. Тут есть принципы. Есть некие общие фразы, которые в дальнейшем конкретизируются в положениях Вот, Кстати, вот эта вот разница между законами, на самом деле, она очень интересно проявляется в последствиях нарушения соответствующего закона. Представьте вот, себе ситуацию, коллеги, да, что есть заказчик, который осуществляет закупки по... так. Кого-то нет звуков, слайдов. Так, всех проблем, да? Еще раз, проверка связи. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. 5, четыре, три, два, один. Вышел погулять. Он один. Ну, отлично. Ну, может быть, может быть, тут с, с запитанными каналами такими, связи, что-нибудь в этом Ну, отлично. Так вот, коллеги, значит, еще возвращаясь да, к основному тезису, если у нас с вами замечательный 44-й закон о закупках. Все минус у Юлии. Юлия Кучерук, у вас все плохо, да? Ничего не слышно. ничего Нет. Коллеги, должны мы с вами все же наладить наше, нашу работу. Еще раз повторюсь, я э, пуф, перезагрузить. Вот, у Ивана все хорошо, у Дмитрия все хорошо, Николай все хорошо, Александр. Александр, как у вас дела? Так. Как у вас дела, коллеги? Давайте обсудим, что случилось. Раз, два, три, четыре, пять, 5, четыре, три, два, один. Раз, два, три, четыре, пять, Вошел. зайчик погулять. Три, четыре, два, один, вышел. Погулять он один. У Дмитрия все хорошо. Но есть вероятность, что проблема может быть у... С вашей извините, стороны, Я предполагаю такую возможность тоже. Так, только у Дмитрия все хорошо. Сейчас еще должны решить этот вопрос, потому что все же, похоже, какие-то сложности существуют. Николай, отлично. Что еще? Кто тут у нас? Юлия, Иван. Еще коллеги. Так. Ну, ладно. Ну, попробуйте, коллеги, перезагружать, если какие-то вопросы возникают, моменты, значит, в пять, может быть, поможет. В любом случае, в любом случае, запись этого вебинара, она, будет, она останется в веках, на сайте УТС, ее можно будет скачать, и если, допустим, ну или они вам вышлют ее на почту, то есть это как бы решаемый вопрос, то есть думаю, что основу вы не потеряете. Поэтому не переживайте, если там в какой-то момент времени какой-то сбой будет. Да, согласен. Итак, так вот. значит, Возвращаемся мы к тому, что есть у нас с вами два чудных закона 44 ФЗ и 2.2.3 ФЗ. И между ними существуют определенные параллели. И всегда проводят эти параллели. И если, допустим, вы хотите узнать, ну, вдруг вам интересно, тенденции и куда движутся законодательство о закупках, они постоянно сменяются, постоянно какое-то изменение вносится. Так вот, посмотрите на 44 ФЗ. Вот, вот это вот тот идеал, к которому, видимо, стремится наш законодатель, разрабатывая, внося изменения до 17 закон. Но это не суть важно. Так вот, один закон регламентирует закупки отдельными видами юридических лиц, другой закон регламентирует закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд, но тут возникает вопрос очень интересный. Да, конечно, основная, кстати, основная проблематика в, или основная обязанность по соблюдению норм обоих законов, это все же, по идее, это логично лежит на заказчике. Именно заказчик должен правильно выбирать способ выбирения поставщика или способ закупки. Заказчик обязан, в том числе, например, да, если... Заказчик заключает договор, контракт, неважно, с единственным поставщиком в нарушении требований там, закона или в нарушении требований собственного положения. Это, прежде всего, косяк заказчика, согласитесь. Это заказчик неправильно выбрал, выбрал способ определения поставщика. Это заказчик нарушение нормативного акта, обязательного для себя, заключает договор с контрактом. Это заказчик цинично рушит вот эту вот самую концепцию законодательства о закупках. И, там, или другой вариант. Там, заказчик допускает к участию в процедуре участника, которого он должен был отклонить. Это заказчик допускает. Это комиссия заказчика отклоняет участника, который не соответствует требованиям. Ну, да, там конфликт интересов у него есть или там что-то еще. Это заказчик делает, понимаете? Не участник. Не, не, не, не мы с вами. Это делает заказчик его комиссия. И, соответственно, контракт заключается с нарушением именно заказчиком требования требований соответствующего нормативного акта. Но тактика идет по разному пути. Вот если заказчик заключает контракт с участником по 44-му закону с нарушением требований 44-го закона, неважно каких, абсолютно неважно каких, ну вот, например, неправильный выбор способа. Или, допустим, участника надо было отклонить, а вот заказчик его допустил, он победил, с ним заключается контракт. Так вот, если это произошло в 44-м законе, то заказчик не обязан, точнее, обязан не оплачивать такой контракт. То есть, получается, что поставщик выполняет работы, оказывает услуги, поставляет товары бесплатно, тратит свои ресурсы, и у заказчика не возникает обязанности оплачивать, потому что контракт действительно контракт что, Более того, поставщик нарушил, считается, что, э, вот это вот равенство. То есть он должен был знать, он вел себя недобросовестно, не заказчик, поставщик вел себя недобросовестно. Да? Э, и это помогло ему, да? он никто не должен завлекать преимущество своего недобросовестного И таким образом вот поставщик ничего не должен. Ну, то есть он выполняет работу, оказывает услуги, поставляет. Он делает бесплатно. Заказчик говорит, спасибо тебе огромное. Он, спасибо, Ну только поймите, контракт -то был заключен с нарушением, с пороком. И, поздравляю, Юлия. И, соответственно, все, оплачивать я не должен. Видите, какая штука. И заказчик прав. То есть если, условно говоря, вы по 44-му закону будете участвовать, то именно ваша задача как поставщика проверить скрупулезное соблюдение Заказчиком требование 44 закона. Абсолютно скрупулезное. Вот, вот по каждому. Вот правильный выбор способа или неправильный. А правильно ли он провел его или неправильно. Правильно он заключил контроль или неправильно. Правильно он допустил вас. Неправильно. Потому что если на каком-то этапе будет косяк со стороны заказчика, на нарушение, порог, то вы денег своих можете не получить. А даже если вы их получите, есть еще один Здесь еще у нас с вами чудное законодательство защиты конкуренции. Вот. И как бы, опять же, равенство, свобода, братство, вот это вот принципы в Великой Французской революции, они у нас в нашей конкуренции четко прослеживаются. Свобода, равенство, братство. Причем равенство – ключевое понятие. Равенство – участники должны быть равны. И, соответственно, если с вами заключают договор в пороке с пороком, да, то есть заказчик что-то там нарушил. Вас допустил некорректно. Это ваши проблемы. Становится это вашими проблемами. То есть в вашем случае вы должны будете перечислить федеральный. федеральный. Все, весь доход полученный по такой порочной сделке. Опять же заказчик ни при чем. Опять же заказчик белый пушистый. Опять же заказчик э, ни к чему не виноват, никакой ответственности несет. Вы, уважаемые поставщики, несете финансовое прежде всего время нарушение заказчикам требования 44 закона это вы помните пожалуйста то есть когда там вам предложат что то там заключить как-то там что-то там обойти помните коллеги это будет все за ваш счет вы имеете право все это. вы не имеете право бесплатно поставлять товары вы имеете право бесплатно выполнять работу вы имеете право бесплатно оказывать наша действующая конституция этого не запрещает. Понимаете? Но это все будет за ваш счет. Готовьтесь к этому. Что касается 223-го закона, то, возможно, картина точно такая же. То есть участник участвует в порочной процедуре. Например, заказчик заключает контракт, э, договор простите, с э, участником при наличии порока. Например, с единственным поставщиком при отсутствии в положении соответствующего основы. Или проводится конкурентную процедуру и допускает это участника тоже в ситуации, когда его надо было отклонить. Ну или допускают еще какое-то нарушение, допустим, опять же. Вот, вот возникает некая легкая такая дискуссия по поводу последствий именно с точки зрения дсда го закона. Одни суды, они проводят параллели с 44-м законом и проводят аналогии с 44-м законом и говорят о том, что раз при заключении, Исполнение договора. Был допущен порог, не важно, что этот порог был допущен заказчиком, нарушение было допущено не важно. Не имеет никакого значения. Например, в том числе при исполнении договора были внесены изменения, не предусмотренные положением данного заказчика. Вот точно так же порог со стороны заказчика отвечает поставщик. раз договор порочен, он действительно у заказчика не возникает обязанности оплачивать, а то, что он оплатил. Приходит в бюджет, а то, что, собственно, вот этот вот доход, он должен быть обращен в пользу федерального бюджета. Пожалуйста, есть такая точка зрения, но, к счастью, в последнее время все же преобладает другой подход, и в том числе он отражается Верховным судом, который гласит, что у 44-го закона, у 10-23-го закона разные принципы, разные подходы. То есть если нарушается 44-й закон, то там публичный интерес, там общественная значимость, танец ничто Поэтому нет оплаты. А если нарушается 223-й закон, то тут там, выраженного, яркого интереса нет, общественного интереса тоже нет. Поэтому обязанности по оплате все равно возникают у что он там принял, у него там интересы там есть и так далее, и так далее. Поэтому, ну, к счастью, этот подход все же, поскольку он... Придерживается, его придерживается Верховный суд, соответственно, он, я думаю, в ближайшее время будет более выражен в судебной практике. Но пока встречается первый вариант. Поэтому, если вы не хотите торчать в коридорах наших судов арбитражных, если вы не хотите доказывать свою правоту, а это затянется на полгода, если не на год, лучше бдите контролировать со стороны заказчика, соблюдение правил. Ну, понятно, что гораздо проще и интереснее заключить договор как с единственным поставщиком, нам с вами быть этим единственным поставщиком, с нами заключают договор. Это же на самом деле приятно, согласитесь, не надо зарядки подавать, не надо конкурировать ни с кем, но это риски. Это риски, которые в первую очередь да, ложатся на вас, как на, как на поставщика, потому что заказчик во всех случаях белый пушистый. А вот все вот эти вот моменты они могут возникать именно у вас. Поэтому коллеги имейте в виду, что, да, несмотря на какие-то там положения действующего законодательства, обязательные, в первую очередь заказчики, у вас они тоже являются по сути обязательными, потому что в противном случае у вас наш с вами договор купли-продажи перейдет в договор безвозмездный договор, что-то еще. Вот. Как я уже сказал, сам по себе 44-й закон не регламентирует, ну, он не, это не пошаговая инструкция, это не некий алгоритм, который мы с вами должны соблюдать пошагово, это все положение закупки переносится. А сам по себе 223-й закон – это закон-принцип, то, то, как у нас с вами все это должно быть выглядеть. И отсюда у нас появляется часть 1 статьи 3 закона, которая перечисляет те принципы, те четыре кита, на которых… Наш закон стоит, да, в первую очередь, это информационная открытость, которая предполагает обязательность размещения информации о закупке в единой информационной системе. Причем не просто размещение этой информации, а определенные требования к такому размещению, о которых мы чуть позже с вами скажем. Дальше идет равноправие справедливость, отсутствие дискриминации, необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки. Вот тут вот. Обратите внимание на ключевое слово необоснованных ограничений. То есть ограничения конкуренции, они всегда у нас с вами будут. Любое требование, которое э, заказчик устанавливает в документации, это всегда требование, которые всегда ограничит конкуренцию, всегда, любое. Но бывают обоснованные ограничения конкуренции, которые вытекают из действующего законодательства или вытекают у существа закупки. А бывают необоснованные. Вот по поводу необоснованных ограничений, как раз таки установлен жесткий запрет, что такие ограничения, они не должны устанавливаться заказчикам. Заказчик, Дальше это у нас принцип целевого экономического расходования денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг. Ну Для нас, как, это принцип прежде всего обращенный к заказчику, для нас с вами, как для поставщиков этот принцип особой роли не играет, потому что Сказать, что он напрямую каким-то образом влияет на ход закупки, ну, нет, это, скорее всего, принцип для положения, да, то есть с учетом вот этих вот всех аспектов заказчик, не знаю, орган власти, разрабатывающий положение или типовое положение, прописывает эти вот вещи, которые в дальнейшем являются нормативным регулированием закупочной деятельности данного заказчика. Вот поэтому такой не особо для нас интересный принцип, он не особо проявляется именно в тех конкретных закупках, в которых мы хотим участвовать. А вот принцип отсутствия ограничения допуска к участию в путем установления неизмеряемых требований. Ну, вот это вот уже интересно для нас с вами, и а, об этом мы чуть позже с вами поговорим. Но пока тоже определимся с понятием, есть у нас понятие участника закупки, оно дано а, в... А статья третья – это любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, любое физическое лицо или несколько физических лиц. Индивидуальные предприниматели, самозанятые, обычные физлица, пожалуйста. Причем 1023 закон позволяет объединяться в один кластер, да, в, один, в одно лицо, в одного участника несколькими юридическими лицами или несколькими физическими лицами. Это на самом деле отлично, это здорово, например, потому что мы покупаем, допустим, квартиру, у нее несколько собственников. Если мы будем взаимодействовать только с одним из них, то получается, что мы можем у нее только долю купить. Потому что, или он предварительно должен купить долю у своих совладельцев, со, со и только после этого нам продать. Что несколько процесс затягивает. Поэтому, если, допустим, там некое совладельчество, или, допустим, некое соисполнительство, объединение сил, там простое товарищество, то действующее законодательство позволяет вот этот вот договор простого товарищества да или договора с нами заключить и в этом случае объединив усилия исполнить условия договора в этом случае обычно заказчики требуют некого, некой регламентации в договоре в прошу прощения, ну, в договоре да в, прям, в участии в том числе заявки того как распределены между вот этими соучастниками их полномочия. То есть кто за что отвечает? Там, кто отвечает за какие-то аспекты? Кто-то отвечает за другие аспекты? Вот это вот мы с вами должны распределить. Кто-то из со участников берет на себя, словно, долю генерального участия, то есть представитель всех остальных. Пожалуйста. Это должно быть расписано в неком соглашении между тем участниками, которые, на основании которого они как раз и объединили свои усилия в рамках подачи одной заявки. А следующее, тоже надо на что обратить внимание, это установление требований к участникам. Вот тут тоже возникает вопрос относительно того, как эти требования устанавливаются к коллективному участнику. Но опять же, общая судебная, в том числе практика, исходит из того, что те требования, которые мы предъявляем, они предъявляются к участнику в целом. То есть участник в целом должен соответствовать. Но, опять же, некоторым требованиям должен соответствовать каждый участник, некоторым требованиям должен соответствовать хотя бы один участник. Ну, например, если мы устанавливаем требования о отсутствии решения о признании банкротом, о ликвидации юрлица, то каждое лицо должно быть, не быть точнее в процессе ликвидации, каждое лицо должно соответствовать этому требованию. Если, например, мы требуем наличия лицензии от участника или там членства в СРО, то достаточно одному из со участников быть владельцем этой лицензии или быть членом СРО для того, чтобы весь участник соответствовал нашему требованию. Поэтому тут как бы тоже надо обращать внимание. Но какие моменты сложные или противоречивые у нас с вами возникают, когда мы говорим о участии. Есть специальный раздел документации, который называется требования к участникам. И в этом разделе заказчик прописывает те требования, которые он устанавливает участникам. Естественно, мы с вами должны как-то реагировать на эти установленные нами заказчиками. В самом Третьем законе они отсутствуют. Ну, как, как данность, да, поэтому у нас, поэтому мы вынуждены проводить параллели. У нас есть тот же самый 44-й закон, на который мы уже обратили внимание. И там есть часть 1 статьи 31, как раз-таки те самые классические единые требования, которые заказчики переносят в свои положения. Очень часто, ну, в подавляющем большинстве случаев. Ну, раз их законодатель установил. Значит, они априори законные, Значит, они априори ничего, ничего не дискриминируют, никого не ограничивают, являются измеримыми, и все хорошо. Ну, раз их сам законодатель, причем в законе более жестким, жестким, чем сам 323 закон. Вот, поэтому, поэтому в данном случае как раз можно эти требования взять, и они, собственно, берутся заказчиками, там, и... Соответствие требованиям устанавливается законодательством, соответствие требу... соответствии... требованиям с законодательством, лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работы, оказание услуг, являющихся объектом закупки. Это классическая требовая лицензия, всякая, там, членство в саморегулируемой организации, все это заказчики устанавливают, Там отсутствие задолженности по начисленным налогом и сборам бюджет, отсутствие ликвидации признания участника банкротом. По решению суда, отсутствие конфликта интересов, вот, просудимости всякие разные, привлечения к ответственности, не всегда они появляются в перечне допустимых в положении закупки требованиях, но, тем не, менее, тем не менее, можно их встретить. Там про шорность компаний, участник закупки не должен являться в компанией компании, можно встретить. В 223 законе тоже не так часто, как 44. Что обязательный там обязательно В любом случае, в любом случае э, это перечень часто встречающийся. Помимо, э, помимо вот такого перечня, который является единым стандартным законом по закону, многие заказчики также э, устанавливают требования, ну, например, связанные с опытом взаимодействия с собой. То есть, если, допустим, заключен договор с этим заказчиком и он был исполнен с неудовольствием со стороны заказчика тем или иным. Что, там, расторгнул договор с участным нарушением поставщиком его условий. Или просто заказчик выставил там всякие неустойки пени штрафы Это все повод такого участника не допускать участия в заказчика. Ну, Тоже можно встретить. А, особый, особый писк 223 закона это квалификационные требования. Вот что касается... Опять же, проводя проверки. 44 законодатель, там по общему правилу установления требований квалификации участника запрещено. В 223 законе наоборот не запрещено. И, соответственно, заказчики обычно этим правом своим пользуются. Ну, потому что то, что не запрещено, то по сути своей разрешено. Опять же, к этому... К этому разные подходы со стороны контролирующих органов существуют, Но сам факт, что заказчики устанавливаются квалификационные требования к участникам любят. Что такое квалификация? Что в рамках вот этого требования к квалификации рассматривается со стороны заказчика? В первую очередь, наличие у участника необходимого опыта. Этот опыт может выражаться в количестве, например, заключенных договоров чаще всего а, последние там сколько-то лет там, или же сроку действия то есть, например, если, там, организация работает в 10 лет то это одно ну, не менее 5 лет. или же например количество или объем например совокупный объем а, Объем оказанных услуг там, или поставленных товаров, например, там, обучено за последний год не там, менее там, 400 человек. Неважно, важно, там, договоров, может быть, один договор, 10 договоров, 100 договоров. Нет, 400 человек обучены. По данной программе, допустим. Да, тоже требования, но по-разному может выглядеть. Наличие, наличие финансовых ресурсов на счете. Там, допустим, у нас на счете должна быть лежать там, некая сумма денег. Или там, допустим, требования к трудовым ресурсам, наличие в штате или привлечено на ином законном основании, например, по гражданско-правовому договору, э лиц, имеющих там высшее юридическое образование, имеющих там степень кандидата, наук не менее пяти. Или там, допустим, еще наличие обязательно благодарностей, э -э наличие обязательно положительных отзывов. Поэтому, кстати, коллеги, да, тоже, когда вы участвуете в ваших закупках, Обязательно трясите от своих контрагентов всякие благодарственные письма. Потом какие какие хорошие, какие замечательные, какие вы лапочки, как вы все хорошо сделали, как вам благодарны, как, как в лучшую сторону изменилась жизнь после того, как вы исполнили древо. Чем больше вот этих у этих вас будет всяких благодарственных писем и всяких, как это называется, рекламаций, то это, это оскорбление, не помню. Очень этого слова измените, поэтому не буду его ну, в общем, благодарности. Да, благодарности да, похвал, грамот, и так далее. Чем больше, тем лучше. Часто очень это может, ну, по крайней мере, если не устанавливаться требования наличия этих благодарностей со стороны э, заказчика. Но, ну, например, у нас будет такая тема, как критерии определения Так вот там эти Благодарности, эти спасибки, они могут повлиять на э, поведу вас как участника, потому что лишние, лишние благодарности они могут стоить несколько дополнительных баллов. Поэтому обязательно собирайте эти благодарности в том или ином письменном, разумеется, чтобы в дальнейшем их использовать для участия в конкурентных закупках. Что еще могут потребовать в рамках квалификации? Опять же, причем, раз это будет требование, то будет, может быть установлено там предельное минимальное количество всех этих ресурсов. Туртовых, материальных, наличие оборудования могут потребовать. Любят со стороны заказчиков устанавливать требования к участнику быть производителем товара. Ну, это тоже типа квалификационное требование, что участник не перепродавец, а именно сам производитель. Либо же, например, любят тоже заказчики устанавливать требование быть, участнику, да, быть официальным дилером производителя. Ну, например, покупается у нас машина некая, вот устанавливается требование к участнику быть официальным дилером производителя. А бы абы кто нам с вами машину продать не может что должен сделать только официальный вид. Как объяснилось? Ну, потому что сложившиеся на рынке соответствующих товаров работ услуг практика ввода определенного товара в оборот. То есть, допустим, есть у нас с вами такой товар, как автомобиль. Или, допустим, тоже техника. Есть у нас производители электрикотехники, есть у нас производитель автомобиля, и ему нужно продать этот, этот товар на территории Российской Федерации. Вот он говорит о том, что это делается либо через сеть дилеров, ну, в общем, в любом случае, уполномоченных производителем лиц. А бы кто это сделать не сможет. И вот, вот с этой логикой заказчик говорит только дилер. Только производитель. Вот всякие там перекупщики, они меня не интересуют. Ну, согласитесь, да, теоретически можно представить себе ситуацию, что мы, допустим, тот же автомобиль покупаем, а он новый, мы там критерии новизны устанавливаем без пробега, без всяких свидетельств эксплуатации и так далее, и так далее. Я прихожу в магазин, я покупаю вот этот автомобиль, который он нужен. Я его даже не трогаю. У него нулевой практически пробег, у него нулевая практически эксплуатации. После этого я его продаю. Могу, технически могу. Но вот заказчик говорит, нет, ничего подобного, вот так делать нельзя, это должен делать. Ну, в, в последнее время складывается практика, что устанавливать требования к производителю и к дилеру очень корректно. Потому что ограничивает все-таки участие. Но, тем не менее, очень часто встречается: быть дилером или быть официальным производителем. Почему нет? Вот, но, как мы сами сказали, это не очень и не очень правильный подход. Далее, когда заказчики устанавливают требования к квалификации участников, ну, опять же, да, мы сами вами еще должны исходить из того, что как бы, в идеале. Все процедуры, которые заказчикам объявляются, в первую очередь, разумеется, конкурентные процедуры, они связаны в первую очередь с тем, что заказчику нужно получить результат. Товар, работу или услугу. И ему, соответственно, должно быть абсолютно все равно, этот товар ему поставляет, работу, выполняет, услугу оказывает. То есть в части определения победителя заказчику должно быть абсолютно интеллегиблен, да, Абсолютно все равно кто будет его победителем, кто будет его контрагентом. Ну, Ромашка, так, Василек, так, Василек, Водиолус, пожалуйста, так. и Пайванов. По без проблем. Но на практике вот эта вот идеальная ситуация, она, к сожалению, случается не так часто. И по каким-то одному ему известным причинам, это разные могут быть причины, вот заказчик... Имеет свои предпочтения в том, с кем ему дальнейшем взаимодействовать. Отсюда, исходя из вот этой вот, этого приоритета, заказчик действует. Заказчик и осуществляет вот свою закупку. Ну, например, там заключает договор с единственным поставщиком в нарушении, может быть, положения собственного положения закупки. Или, допустим, меняет положение закупки в угоду от этой ситуации, чтобы иметь возможность заключить договор именно с тем, с кем он может или допустим проводит неконкурентные закупки конкурентные закупки не конкурентные так вот он проводит неконкурентную закупку именно для того чтобы повысить шансы своего участника э, на победу ну допустим третий вариант участник э, точнее заказчик э, заказчик э, не может провести в силу своих ограничений определенных э, там, неконкурентную закупку ну например в силу того, что он работает по типовому положению, которое утверждено учредителем, учредители, там, бдиты контролируют за закупочной деятельностью данного, ну, не только, но ну, и всех подведомственных ему заказчиков. И э, ну, заказчик не хочет уж так тоже, подвергаться казням египетским, чтобы вот быть обвиненным в том, что в рамках своей закупочной деятельности он нам определенным лицам предоставляет преимущество. Для этого он определяет конкурентную процедуру. Здесь никаких вопросов не возникает. Но в рамках этой конкурентной процедуры он совершает действия или бездействие, которые наоборот предоставляют определенным участникам определенные преимущества. Ну, например, в том числе это выражается, например, установлением тех самых квалификационных требований к участникам. Ну, например, наличие не менее пяти специалистов определенной квалификации в штате. Почему пяти? Почему? Почему не трех? Почему не четырех? Почему не на пяти? Почему заказчик считает, что для того, чтобы исполнить вот эти вот обязательства, которые он, собственно, требует исполнить, на момент участия в закупке участника должно быть пять специалистов. Может, Участник справится с четырьмя или тремя даже. Может, у него сейчас три, а потом он пригласит и привлечет, то есть оставшись. Но заказчик требует пять. Причем не, не просто на стадии э, исполнения договора, да, а именно на стадии участия. Соответственно, заказчик должен, точнее, участник должен подтвердить, что в штате пять соответствующих квалифицированных специалистов. Или, допустим, э, не менее, должно быть исполнено не менее пяти договоров, за предшествующие два года. Почему пять договоров? Почему не четыре? Почему за последние два с половиной года не Почему? Почему такие вещи устанавливаются заказчиком? Понятно, потому что это так выглядит опыт нашего участника, который был желательным контрагентом нашим по договору. То есть у него 5, у него опыт такой вот, и 5 сотрудников, 5 лет, 5 договоров за последние два с половиной года. Вот. И это дает ему преимущество. Либо в участии, либо вообще в допуске в, в нашу службу. Вот поэтому в данном конкретном случае, конечно, у... Со стороны заказчика допускаются наши с потому что он создает преимущество, а это недопустимо. Очень много, например, каких-то дискриминационных требований, которые заказчик устанавливает. Что такое дискриминация? Это требования к чему дискриминационные? Требования к месту регистрации. Можно, например, встретить такие до сих пор, кстати, абсурдные совершенно требования о том, что участвовать в закупке может только юридическая литература индивидуальные предприятия, и на их из лица не допускаются. На каком основании заказчик принял такое решение? На каком? Да, на каком? Вот тут а так захотелось. Он считает, что юблицы справится лучше индивидуальных предприятий. Или там еще какие-то вещи. Допустим, требования к месту регистрации можно встретить. Особенно этим страдает. сейчас, к счастью, видимо, это настолько выпиющие дискриминационные требование, что по общему правилу оно не устанавливается. Но Допустим, много, можно иногда встречать это требование, если заказчик а, происходит из такой категории муниципальных а, образований, как ЗАТО. Так называемое закрытое административно-территориальное образование. Там вот, часто можно встретить... А, а, ну, что, что такое ЗАТО? Что такое закрытое административно-территориальное образование? Это территориальное образование, куда доступ куда ограничен. Ну, определенными там, правилами допусков надо получить, еще что-то, еще что-то. Так вот, э, заказчик устанавливает требования о том, что участник должен находиться в зато. Сам. Мотивируя тем, что если он, э, лицо происходит не из зато, то там э, ну, сложности в допуске, сложности в организации процесса. Ну, сейчас, по общему правилу, вот это вот все затошное признается обычно незаконным обычно это легко и непринужденно обжаловаться потому что допуск на территорию заказчика это проблема поставщика зато не зато зато не, не важно не важно абсолютно не важно это проблема участника Если участник может это обеспечить в чем он участвует не может нет, не участвовать это все так сказать и дело ну ладно в любом случае как я уже сказал сам по себе 223 Закон требований не устанавливает, он лишь устанавливает требования к требованиям. То есть те требования, которым должны соответствовать те требования, которые мы устанавливаем, или заказчик устанавливает к участнику. Ну, что это за требования? Во-первых, те требования, которые устанавливает заказчик, должны быть измеряемыми. Это очень важное требование. Быть измеряемыми. Ну, здесь определенность и измеряемость. 23-й закон не рассказывает, что такое требования, требование, но практика исходит из того, что требование должно быть указано таким образом, чтобы участник понимал, что от него требуется, как он может доказать свое соответствие этому требованию, какие документы он должен представить, какую информацию он должен представить, и, соответственно, в этом случае... Он это все предоставляет. Вот, например, коллеги, как вы думаете, плюс-минус, там, буквально за 10 секунд от Вот я устанавливаю требования. Наличие опыта оказания аналогичных услуг. Точка. Требование звучит таким образом. Это измеряемое требование. Опыт оказания аналогичных услуг. Наличие опыта. Как вы думаете? Ваша позиция? Это измеряемое требование или нет? Это явно не измеряемое. Да, кто тут написал? Давайте посмотрим. Так, да, измеряемое. На самом деле нет. Вот в такой формулировке оно не Потому что вот я лично после этой точки наличия аналогичного опыта я задаюсь кучей вопросов. Вопрос первое. Что такое аналогичный опыт? Как его определить? Эту аналогичность? Каким критерием? Заказчик должен установить, что такое аналогичный опыт? Как его посчитать? Какие... Какие вещи мы с вами, ну, точнее заказчик, вкладывает, в понятие аналогичность. И мы с вами в рамках вот этого вот, вот этих критериев, да, которые прописал заказчик документации, критерии аналогичности, мы уже определяем аналогичный наш опыт или не аналогичный. Плюс ко всему, отлично, хорошо наличие аналогичного опыта или опыта оказания аналогичных услуг. Но как я это должен доказать? Как он измеряется? В чем он измеряется, этот опыт? В чем? В договорах ли, или же, там, если я беру образовательные услуги, в обученных ли слушателях. Или, допустим, если я оказываю там, юридические услуги, в исков, количестве дел, количестве претензий, в чем этот опыт измеряется? Измеряется, ключевое слово. Если, допустим, в договорах заключенных, в каких? Да, например, там, за последние сколько-то лет. То есть в любом случае заказчик должен в документации закупки определить то, как участник, желающий участвовать в нашей закупке, должен подтвердить свое соответствие нашему вот этому самому установленному требованию. Какие договоры мы с вами будем считать в качестве подтверждения опыта, на что эти договоры, когда они были запрещены там, допустим, объем этих договоров очень часто ограничивается заказчиками. Например, там, количество договоров, не там, менее там, 5 договоров за последние 2,5 года с ценой равной или превышающей, сколько-то процентов, МЦД. Почальная максимальная цена договора. Пожалуйста. В данном случае заказчик определяет то, как э, участник доказывает свою доказывается, будет. Это... то же самое. А, а, там... Наличие финансовых ресурсов. Ну, замечательное требование, отличное требование, шикарное требование. Что понимается под финансовыми ресурсами? Наличные деньги у нас в чемодане, которые мы показываем, Говорим, потом вот у нас, видите, сколько денег? Или это денежные средства на нашем счете? Опять же, сколько их должно быть? Не менее там миллион хватит? Или нет? Или нужно там 5 миллионов? Это все прописывается в документации. В данном случае, ну, это уже будет, собственно, незаконное требование, Неизмеряемо. Потому что непонятно, в чем мы измеряем финансовые ресурсы. Наличие оборудования. Ну, отлично. Станок вот этот вот, фрезеровальный подойдет? Или что-то еще требуется? Опять же, заказчик документации все это раскрывает. И финансовые ресурсы, что под ней понимается, материальные ресурсы, что под ней понимается, и трудовые в том числе. То есть все это наличие специалистов с необходимой квалификацией. Что это необходимая квалификация? Как ее понять, эту необходимую квалификацию? Что это, что это означает необходимая квалификация? Человек не оказывает образовательные услуги, читает среди меня лекцию по закупкам. ФЗ. какая необходимая квалификация должна быть у участника закупки бизнес, за какая? И, знаете, все это открывается в документации на основании кстати положения закупки и уже участник жаждущий участвовать он открывает эту документацию и видит как этот опыт или как эту квалификацию он должен подтвердить поэтому таким образом он кстати ее подтверждает или не подтверждает но это уже другой вопрос дальше Требования, которые мы устанавливаем, ну, в свое время, еще несколько лет назад, можно было заметить такую чудную тенденцию, что считалось, что абсолютная свобода у заказчика, то есть заказчик абсолютно свободен в том, как ему определять квалификацию участника. Ну, то есть это было его полная Вот он хотел так определять, значит так. Вот он хотел так, значит так. И с учетом ну, вашей, вот это вот квалификационного требования, квалификационного критерия оценки заявок, очень много споров стало возникать по поводу как раз-таки именно квалификационного требования. Но вот в частности, я закупаю юридические услуги и устанавливаю требования к участнику, наличие у него в штате или на ином законном основании привлеченных специалистов, имеющих определенный уровень квалификации, а именно не менее трех кандидатов юридических наук. Могу? Конечно могу. Потому что, я юридические услуги. Потому что эти юридические услуги связаны с предметом закупки. Они как-то являются предметом закупки. Да, и вытекая из них, я требую наличия в штате, или привлеченных на именном законном основании, кандидатов юридических наук. Именно их. Если я же закупаю юридические услуги, то я не могу устанавливать требования наличия участника закупки в штате кандидатов психологических, или исторических, или географических, или какие они там еще есть. Потому что мне нужны юридические услуги. А наличие или отсутствие, а это наличие, то их количество, в штате участника закупки этих географов, историков, лингвистов, психологов, ну, простите, на юридические услуги, на их качество никак не относится. Никак не повлияет. Вообще никак. Может даже повлияет в худшую сторону. Почему такое требование заказчик устанавливает? Наличие в штате не менее трех кандидатов в исторических наук. Ну, опять же, да, исходя из того, что есть у нас с вами любимый участник, которого мы очень сильно хотели видеть стороной нашего договора, у него в штате так получилось, есть историки, или психологи, или географы, или там еще кто-то, и вот поэтому заказчик вот это требование устанавливает, с тем, чтобы конкурентов, нормальные юридические фирмы, у которых только юристы в штате, их э, подсечь, как минимум, да, вот на стадии уже участия в закупке, а, и как раз таки вот это вот э, требование, оно должно реально влиять на квалификацию, То есть, э, ну, теоретически считается, что количество кандидатов в юридических наук оно влияет на оказание юридических услуг, на это качество, на эту квалификацию, на все остальное. Извините, поэтому тут тоже надо смотреть. То же самое, например, опыт. Да, я закупаю образовательные услуги. Закупаю образовательные услуги по проведению повышения квалификации в сфере закупок. Или, допустим, я, да, вот у меня как раз специфика некая, то есть, брать опыт оказания услуг каких-то иных там, консультационных, ну, простите, как консультационные услуги связаны с образовательными. Они могут быть связаны, они могут быть последствиями образовательных услуг, но это все, все косвенная связь. А нам с вами нужна именно прямая связь между квалификацией и между объектом Вот, ее в данном случае, конечно же, мы не наблюдаем. А поэтому и а, со стороны а, заказчика вот это вот должно прописываться очень подробно. Что вот это вот взаимосвязь между квалификацией и между тем требованием, которые, которые мы установили, соответственно, между этим требованием и объектом закупки. Чтобы корреляция была, чтобы была действительно взаимосвязь, и чтобы действительно изменения в данном показателе влияли на данную квалификацию. Дальше, полнота. Вот, что касается полноты, очень много тоже дискуссий по поводу полноты. Здесь имеется виду следующее. Заказчик должен, устанавливая данные требования, допускать возможность участия в закупке, соответственно, доказательства доказательство вот этой квалификации, любым аналогичным способом. Вся аналогичная квалификация должна заказчиком учитываться, неважно, и требования или критерия, не принципиально. Она должна учитываться. Например, заказчик закупает продукты питания и устанавливает требования к участнику, наличие у него опыта выполнения аналогичных работ по поставке продуктов питания или там, исполнения аналогичных договоров в виде опыта поставки продуктов питания в дошкольное образовательное учреждение Можайского района Московской области. Вот так вот написано в документации заказчика. Опыт поставки продуктов питания в детские дошкольные образовательные учреждения организации дошкольного да, Можайского района Московской области. Отлично. Я понимаю, почему это требование установлено, потому что его участника, с которым мы хотим взаимодействовать, у него сфера деятельности именно в Можайский район, Именно взаимодействует за школьными и образовательными учреждениями, поэтому мы вот такое требование к нему устанавливаем. Ну а если абстрагироваться, опыт, чем отличается опыт Можайского района от опыта, например, в Подольском районе? Чем? Как вы думаете, кто живет в Можайском районе или в Подольском районе Московской области? Да ничем. И то же самое Ярославская область, то же самое Рязанская область. Понятно, что если мы перейдем к какой-нибудь... А Певек там, на север Республики Саха-Якутия или там, Чукотка? Это опыт свой. Такой весьма и весьма. А Можайск, Подольск, Савская область. все Это аналогичный опыт. Почему он не учитывается заказчиком? Ну понятно, почему, но если с точки зрения действующего законодательства, то это не объяснено. То же самое, допустим, в чем специфика опыта поставки продуктов питания в детские и дошкольные образовательные учреждения? Почему не в школы? Почему не в больнице? Почему не в органы власти? Почему не в дошкольные образовательные учреждения? В чем там специфика? Опять же, ни в чем. Поэтому так вот ограничивать заказчик не может. Понятное дело, что... То есть он должен останавливаться там, где может объяснить специфику. Ну, например, наличие опыта поставок продуктов питания, да, отлично. Потому что здесь можно показать специфику. Например, можно объяснить, что э, поставка продуктов питания отличается, например, от э, поставок стройматериалов, поставок мебели, поставок бензина, что-то еще. А вот по районам, Можайский, там, Волхоламский, там, Летинодулевский, это уже, простите, отличие. Тут уже специфики никакой нет. И, там Ярославского будет допустим. То же самое оказание юридических услуг. Наличие опыта оказания а, аналогичных услуг, а, например, по а, в сфере закупок. То есть, вот, вот Опять же, специфика здесь тоже может быть. Согласитесь. Все одно дело законодательства о закупках, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, законодательство. А, какое еще у нас направление там вот это вот субсидиарка любимая сейчас у юристов это все юридические это все красиво но простите это не а, закупки и там существует своя специфика она очень серьезная поэтому тоже заказчики это любят устанавливать но мы с вами это можем тоже спорить. то есть наши с вами задачи когда мы видим подобные Требования тоже очень много, например, требований касаются, они очень избыточные. Точнее, не то чтобы избыточные, они очень узкие. И они очень, да, ну и, кстати, избыточные тоже, почему бы нет. Ну, например, там заказчик покупает э, 10 ноутбуков э, со стоимостью там, 700 тысяч рублей, ну, условно. Требует, чтобы на счете у участника закупки не менее 10 миллионов. Ну, вот чисто лежать 10 миллионов. Зачем? Почему? В данном случае, видя подобные требования, если мы понимаем, что они нас ограничивают, что мы делаем? Да, правильно идем в ФАС жалуемся на этого заказчика, говоря о том, что вот он нам с вами установил требования, которые мы в данном случае выполнить не можем, но и они являются либо избыточными, либо неизмеряемыми, либо иным образом нарушают наши права и законы интересы. И в принципе очень много ситуации, когда права, интересы участников именно защищались с той точки зрения, что заказчик установил некорректно квалификационные требования. Очень много случаев. Поэтому открываем, видим и понимаем, что в данном случае заказчику, например, будет сложно объяснить, почему он именно в таком формате на его конечно если он может почему нет если он может показать отличие в поставках, в поставках продуктов питания в локаланском районе от всего остального мира пожалуйста отлично значит мы прекрасно понимаем что ух ты, специфика существует там свой, свой мир допустим свои физические химические законы и процессы проходят вакуум опять же ложный открылся, еще один почему нет Наоборот, на Пожалуйста. Все это, все это, все это ну, обсуждаемый вопрос. Может заказчик? Отлично. Значит, вот мы это из этого исходим. Не может, значит, мы побеждаем. Все очень просто. Опять что у нас? Еще один очень бурный момент, связан с, <coughs> связан с установлением порядка оценки. Требования – это одно Требования они позволяют а, заказчику принять решение относительно нас, допускать нас к определению победителя или нет. Но а, буд, будем ли мы участниками процесса определения победителя, это уже, ну, как бы, точнее, вопрос решен. Но будем ли мы претендовать, если да, то, собственно, с каким местом, это уже вопрос оценки заявок, вопрос оценки определения победителя. Вот здесь у нас уже идет этап. Оценки. То есть заказчикам установлены определенные критерии оценки, и э, эти критерии, э, э, ну, собственно, тоже могут быть оценены с точки зрения корректности, с точки зрения правомерности, с точки зрения э, нарушабельности наших прав и законных интересов. То есть здесь тоже мы с вами можем посмотреть. Во-первых... Порядок оценки должен быть всегда объективным. Что значит объективный порядок, чем он отличается субъективным? Да, начнем с другого, извините. Порядок оценки должен быть в закупки. Вот очень много, например, случаев до сих пор встречается, когда в документации указана следующая фраза, что порядок оценки или оценка заявок отличается в соответствии с методикой, утвержденной заказчиком, которая не подлежит размещению в ЕИС. Шикарная фраза, почему она не подлежит? Почему заказчик выставляет там оценки, не прописывая порядок документации? Понятно, что все эти формулировки, они спариваются на щелчок пальцев, поэтому порядок оценки мы с вами в документацию включаем, через заказчик. Включает. Причем не просто включает, а этот порядок оценки должен быть объективным. Что такое объективный порядок? Всегда. Это отсутствие усмотрения комиссии в том, какую оценку поставить за соответствующее предложение. Например, если у нас с вами появляется вот эта вот фразочка о том, что комиссия выставляет там оценки, исходя из лучшее, там лучшее, лучше, 100 баллов максимально, а так дальше, что хотите то ставьте. Это субъективный порядок. А Объективная всегда формула, математическая формула. Некая не там ни от чего формула. Да, мы подставляем некие данные значения и получаем рейтинг. Еще один вариант. Это шкала оценки. Тоже объективный. Порядок оценки это шкала оценки. Когда каждому допустимому значению из характеристик да, присваивается определенный рейтинг. Определенное количество баллов. Тоже этот порядок. Считается объективно, потому что мы предлагаем там, 10, например, договоров, мы открываем документацию, мы видим, что 10 договоров присваивается 50 баллов. Вот, все, значит, мы получаем 50 баллов. А в другом в случае, там, 16, 15 договоров присваивается 70 баллов. Вот то же И, как, исходя из этого, мы уже понимаем объективно, что если мы предоставляем 10 договоров, то иное количество баллов, чем 10, которые прописаны в документации, мы получить не можем. А если получим, то это будет нарушение наших прав. И, ну, конечно, больше лучше, но если чаще всего, конечно, меньше да? выставляют. Поэтому, если меньше нам выставляют, то это, понятно, нарушает наши права, и мы с вами идем жаловаться к а Если участник, заказчик, точнее, прописывает порядок оценки субъективно, то, разумеется, это нарушение прав участников это причем, если заказчик оставляет вот эту вот самую шкалу оценки для того, чтобы показать, сколько баллов получит то или иное предложение участника, то э, такая шкала оценки тоже должна быть объективной. Э, причем она не просто должна быть объективной, она должна быть максимально симметричной, пропорциональной, слева и справа. Что это за загадочная фраза означает? Она означает, что если... Мы с вами выявляем вот эту вот несимметричную, слева или справа, непропорциональную систему выставления баллов, то мы с вами сразу идем в фаз жаловаться, и, скорее всего на нас, нам с вами дадут возможность оспорить, скорее всего мы выиграем, вот, ровным счетом потому, что вот это вот выставление, непропорциональное выставление баллов, оно или несимметричное, да, оно нарушает наши права и, собственно, свидетельствует, косвенно о том, что заказчик таким образом предоставляет преимущество своим нужным участникам. Вот это, что за загадочное слева справа. Ну, представьте себе табличку визуализируем да, процесс. Чаще всего, когда а, заказчик прописывает в положении документации а, порядок оценки, если он это делает вот этой вот шкалой оценки, да, то она выглядит как табличка, где в левом столбце прописаны значения допустимые данной характеристики, а справа присваивается присваиваемое количество баллов. Так вот, в левом столбце и в правом столбце должна быть симметрия. Если этой симметрии нет, то это явное нарушение. Ну, например, или пропорциональность, или шаговость. Например, заказчик заказывает... Опыт в виде оказания образовательных услуг за предшествующие, скажем, 3 года. Сколько сотрудников, сколько человек а участник обучил. установлен требование менее 25, ну, соответственно, больше 25 оценивается, меньше 25 заявка выполняется, а больше 25 она оценивается. Так вот, максимум, который интересует заказчика, 100 то есть больше 100 ему не нужно обученных, но не менее 25. И чем больше, но ближе к 100, тем, собственно, оценка лучше. Вот, например, 100 баллов максимальная оценка. Вот заказчик прописывает такой порядок оценки, что от 25 до 30 обученных учителей участник получает 5 баллов, от 31 до 40 7 баллов. От 41 до 70 – 10 баллов. От 81 до 80 – 11 баллов. От 81 до 99 – 13 баллов. И 100 и больше 100 баллов. Вот так вот прописывает заказчик порядок оценки. Ну, я, конечно, понимаю, что на слух все эти цифры могут не восприниматься, но обратите внимание, мы обратили внимание, да, что... Вот эти вот диапазоны значений, которые оцениваются, они разные. В первом случае 5, во втором 10, там 15, 20. То есть диапазоны разные оценки. Ну и плюс баллы явно непропорциональные. То есть 99 это 15 баллов, а 100 уже 100. Чудовищный разрыв непропорциональный. И в этом отношении данный порядок оценки явно работает под конкретного участника которого, скорее всего, 100 обученных, и таким порядком оценки заказчик нивелирует возможные преимущества конкурентов, у которых больше 100 обученных, это 400, ну, а то есть у него даже 400, даже 500, даже 1000, даже миллион обученных за последние три года. Пожалуйста, он всего свои 100 баллов получит. Ну, его, его опыт, он нам не интересен в этой части. А те, у кого меньше количество сотрудников, количество обученных, там, те же 99, например, они получат гораздо меньшее количество баллов, чем если бы все это считалось пропорционально, то есть где-то будут внизу. То есть в данном случае участник, у которого 100 обученных, наш участник, наш любимый контрагент, он фактически получает в этом отношении преимущество. С одной стороны, нивелируя достижение да, конкурентов, с другой стороны, опуская других конкурентов, не подобравшихся к его обучениям. Да, это вот явное нарушение, явное все это обжалуется, это очевидно. Вот. Если, еще раз повторюсь, порядок оценки тоже нас с вами не устраивает, мы считаем, что порядком оценки, участник предоставил заказчику, заказчик предоставил определенному участнику преимущества некорректные, то мы тоже это вполне себе можем оспорить. Кстати, такой интересный вопрос. Да, я неоднократно говорю, что обжаловать, обжаловать, обжаловать, обжаловать, ну, давайте тоже зафиксируем. Таким образом можно обжаловать. Два варианта существует. Распаривание действий заказчиков при осуществлении закупок по 223-му закону. Первый вариант – Длинный, длительный, нам с вами не особо интересно, это суд. Мы можем в любой момент подать суд по общим правилам искового судопроизводства. Это будет арбитраж, арбитражное судопроизводство. Это будет судебный спор исковая давность, три года, в общем и целом. Общие правила. Но понятно, что нам бы хотел сказать, что быстрее, по в все это решить, поэтому есть у нас с вами другая вариация, это обжалование действий заказчиков административного а Для этого существует специальный орган, который контролирует закупочные процессы по 223 закону, это федеральная антимонопольная служба. Именно туда заказчики, считающие, что их права нарушены действиями, действиями заказчиков, обращаются за защитой собственных прав. Подается жалоба. Сам по себе, еще раз, 223 закон не предусматривает обжалование. Ну, точнее, он предусматривает обжалование, но он предусматривает только право на обжалование, предусматривает основание для обжалования. А сам порядок этого обжалования... Здесь этот закон никак не регулирует. Причем на стадии подачи заявок можно обжаловать любое содержание документации, все, что нам не нравится, все, что мы считаем, что нарушает наши права, мы в любом случае можем это обжаловать. Так вот, если мы это обжалуем, то мы идем в федеральную антимонопольную службу и руководствуемся, переходим здесь 10,23 закона другой федеральный закон. Это закон от 26 июля 2006 года, номер 35 ФЗ о защите конкуренции. Этот закон содержит замечательную статью 18.1, которая определяет порядок обжалования действий заказчиков, организаторов процедур, комиссий, операторов электронных площадок ДАК, при проведении регламентированных процедур. Формально эта статья такая, она многие ситуации регламентируют, и в частности регламентируют в том числе ситуации, связанные с улучшением закупок под ИС 23.2. То есть, если, допустим, мы с вами считаем, что наши права нарушены заказчиком или оператором, который не дал нам подать заявки, например, или исказил наше предложение, или же эта комиссия нарушила наши права, в любом случае мы можем это сделать по правилам вот этой статьи 18.1 закона защиты конкуренции. Но общие тезисы следующие, циферка 1. Подавать жалобу может любой участник на стадии подачи заявок. То есть, если, допустим, открываем документацию, а что-то не устраивает, подаем жалобу. Если процесс уже зашел слишком далеко и участник, допустил нарушение уже после окончания срока подачи заявок, то обжаловать могут только участники, подавшие заявку. Это логично. Например, если участник некорректно отклонил вашу заявку, вы считаете, что ее должны были допустить или наоборот. Ваш конкурент допущен, но вы считаете, что его надо было отклонять. Точно так же вы это можете обжаловать в федеральную антимонопольную службу, пожалуйста. А вот третье лицо допускает допуск ваш или отказ ваш допуск обжаловать не может, потому что ну, Законного, скажем Поэтому в данном случае э, тоже вот это вот ограничение стоит, срочность обжалования, тоже существует такой принцип срочности. Э, Жалоба может быть подана в установленные сроки. В, э, в период проведения процедуры, но не позднее, чем через 10 дней после подведения итогов. Итоговый протокол разместили вниз, и на обжалование идет 10 дней. Кстати, в течение этих 10 дней. Законодательно установлен запрет на заключение договора по результатам такой закупки. Вот эти вот 10 дней они выдерживаются, они должны быть нами выдержаны, точнее заказчиком. А мы, собственно, можем в рамках этих 10 не обращаться. Статья 18.1 закона о защите конкуренции устанавливает правила подачи жалоб. Те требования, которым эта жалоба должна соответствовать. Да, что она должна быть подана либо в письменной форме, либо в форме электронного документа с подписью, либо через факт отправлена. Должна содержать определенную информацию, там указание на. Ну просто берете. Вот так, как план. Да, что должна содержать жалобу. Поставляете формат в документ и заполняете И имейте в виду, коллеги, что если там, допустим, какая-то строчка не будет корректно вами заполнена, то это основание для возврата вам жалобы. Например, там. Указание вами в этой жалобе номер факса. Понимаете, да, то есть, ну, по-моему, там, ну, и номер электронной почты, номер, адрес электронной почты, либо номер телефона контактного. По-моему, там тоже факс требуется. Укажите. Обязательно в порядке укажите эту информацию. В противном случае вам ее контролирующий орган должен будет вернуть эту жалобу. Ну, это обидно, это больно, это досадно, но тем не менее. Как бы, в первую очередь пострадаете вы, конечно чего бы не очень хотелось. Далее, следующий этап. Федеральная этимонопольная служба рассматривает эту жалобу, причем рассматривает ее в, а, в Калибриарном, создается специальная комиссия по рассмотрению вашей жалобы, плюс вы, заказчик, комиссия, заказчик, имеете право присутствовать на рассмотрении этой жалобы, давать свои пояснения, свои какие-то аргументы, Свои доводы дополнительные представляйте, пожалуйста. Это ваше право. Ну, понятное дело, что сейчас, с учетом всех обстоятельств последнего времени, в том числе Федеральная антимонопольная Служба не очень любит взаимодействие очного со своими посетителями, поэтому и рассмотрение, и все остальное перенесено в дистанцию. Вот, поэтому, к счастью, никуда не надо ехать, надеюсь, что эта практика продолжится, потому что она достаточно такая сейчас нарабатываемая, как говорится, было бы счастье да несчастье, да? долго бы мы с вами, например, там, должны были присутствовать на этих заседаниях физически там другой город могли приезжать, если это было бы необходимо. Сейчас, сейчас все перенесено в дистанцию, сейчас все перенесено в соответствующие платформы, и будучи дома или будучи на кабинете, мы с вами можем открыть, открыть вот эту вот страницу да, с участвовать в заседании ФАСа с кофе и кресле. Вот Поэтому в данном случае, конечно, это... Очень здорово, что такая ситуация, появляется. Ну, еще раз говорю, было бы счастье, не счастье. А, по результатам рассмотрения, выслушиваются ваши то, до, до, до оппонентов, и, соответственно, принимается фаз решений. Либо признать жалобу обоснованной в этом случае, обязать заказчика совершить действия, связанные с исправлением допущенных нарушений. Или же э, жалоба признается не вот. В этом случае, увы, ну, участник, возможности есть, обжаловать умеется, это решение в судебном порядке. Пожалуйста. А, поэтому в данном конкретном случае у... у вас, если вы, допустим, считаете, что ваше право нарушено, есть право идти в ФАС по месту нахождения территориального управления, по месту нахождения заказчика, обжаловать его действия, связанные, например, с установлением тех или иных незаконных требований. А, причем в настоящее время вот эта плата, точнее, вот это вот обжалование, оно является бесплатным, то есть никаких пошлин, никаких задатков а, со стороны участников вносить не требуется, да, Нет воды Или, допустим, задаток периодически идут разговоры, дабы пресечь э, обжаловательную активность многих участников, э, идут э, предложения, что чтобы ввести некое, некую, некую финансовую составляющую. То есть, если, допустим, вносятся деньги то если они, значит, жалоба подтвердилась и доводы жалобы подтвердились, и, соответственно, на нарушение заказчика, действия заказчика найдены на нарушение, то эти деньги возвращаются участникам, обжалующим действиям. Если же нет, то они остаются в сфере регулирования, да, они переходят в соответствующий бюджет. Вот, поэтому в данном случае, конечно, пока этого нет, поэтому, пожалуйста, можете обжаловать без возмездного финансового, никаких потерь вы не несете, никаких рисков тоже. Но, к счастью, вот, кстати, вот, вот тут вот последовательно все выдерживается. Рисков финансовых потерь, связанных с обжалованием административного порядка действий заказчиков, нет. Пожалуйста. Пока ну, имеется в виду, что периодически ходят вот эти разговоры по коридорам, ходят предложения, пытаться это все ввести, но пока ВОЗ и ныне там, и обжалование бесплатно. Вот, соответственно, решение, оно вновь, оно, оно так сказать, принимается контролирующим органом, оно может быть обжаловано, либо заказчиком, если он недоволен, либо вами, если вы этим решением недовольны. Но в любом случае, вот эта вот процедура административного обжалования, это достаточно такой действенный и быстрый механизм защиты прав и интересов участников отношений, ну, в том числе по этим закона. Пожалуйста. Вот таким образом. Дальше еще один блок моментов, на которые тоже стоит обратить внимание, которые тоже, в, в рамках которых тоже права и интересы участников могут затрагиваться, могут нарушаться, могут там, страдать, это сфера определения, объекта закупки. То есть очень часто происходит таким образом, что э, заказчик, опять же, проводя конкурентную процедуру, тем не менее э, нарушает требования закона, требования части 6.11.3 и прописывает требования к искупаемым работам услугам, так, как если бы процедура была неконкурентной. Э, тут масса моментов может быть, которые в том числе могут... Влиять на законные интересы участников это и указание на товары с фактически конкретным товарным знаком, фактически конкретного производителя, то есть это очень часто встречается. Причем заказчик может, ну, поскольку формальные требования к описанию и указанию на товарный знак, они такие достаточно очевидные, я указываю на товарный знак. Причем должен сопроводить это указание словами или Но ну, Это требование закона. Поэтому я, если я этого не делаю, то, во-первых, я лишаю возможности участника представить неэквивалент, но это будет как раз нарушение. Так вот, допустим, мне нужен автомобиль, ну, условно, ноутбук, ноутбук Lenovo мне нужен. Вот, я не пишу Lenovo, я пишу характеристики. Я пишу жесткие характеристики от модели или нового. Э, таким образом, что под эти характеристики попадает продукцию только линува. Я открываю модельный ряд. Там. Ну, да, сейчас в сам вообще ноутбуков почему-то нет. Huawei, допустим, Honor или там еще каких-то там Asus, Acer, э, Toshiba, Apple, да, MacBook Pro. Открываю? Нету. Нету, понимаете, нету аналогов ноутбуков или нового. это конкретная модель. Ну, собственно, это тоже нарушение, в общем правило, считается. Причем, точнее, наоборот, считается, что это не нарушение, если заказчик устанавливает данные требования, исходя из собственной потребности, исходя из того, как ему это все нужно. Но если заказчик выходит за эти рамки, то есть он не может обосновать совокупность установленных требований своей потребностью, то это нарушение прав участия. Стабильное, это явное нарушение прав участников, которые тоже можно обжаловать. То в данном случае логика действия такова, что участник, который считает, что его права нарушены, таким описанием идет фаз жаловаться, и заказчик должен обосновать фаз, почему он данные требования установил. То есть в чем а, фишка, да, в чем, так сказать, его потребность, вот это заключается. Если он может объяснить, если он может показать, что да, действительно, я. Данные требования установил, потому что у меня такая потребность. что Я буду планировать данные работы выполнять вот, вот с использованием этого ноутбука. Или, допустим, этот ноутбук использовать в каких-то своих целях. Но это допустимо. Почему нет? Но если заказчик не сможет однозначно адекватно описать, то как он это все установил? Почему он все это установил? Ну, вот тут вот у него возникают проблемы. Поэтому, и, соответственно, мы можем это спорить, и заказчику будет предписано внести изменения в ТЗ в части описания объекта закупки, привести в соответствии с теми ограничениями, которые установлены законом. Или наоборот, с теми условиями, которые прописаны в части 6.1 статьи 3. А, точно так же, например, очень часто можно встретить споры, связанные с объединением с, или формированием лота. А, заказчик включает в лот товары, работы, услуги, ну, мягко скажем, которые могут быть либо не связаны друг с другом, либо связаны косвенно. А, можно или нет. Ну, например, на всякие там кирпичи и молоко. Можно объединять в один лот, например. Вот. Тут тоже возникает вопрос. Понятно, что. Таким образом, формируя лот, да, формируя объект закупки, заказчик может допустить нарушение прав участников. Потому что, когда мы подаем заявку, когда мы соглашаемся на участие, когда мы волеизъявляем, да, мы соглашаемся на исполнение условий контракта в полном объеме, в том числе на поставку всего ассортимента, установленного заказчика, да, или на выполнение всех. Оказание всех условий. И тут На самом деле тоже возникают определенные вопросы, связанные с формированием лота. Сколько корректно заказчик объединил в состав лота вот эти разнонаправленные, разногрупповые товары, работы или услуги. Ну, понятное дело, что если товары, работы, услуги взаимосвязаны между собой, всякие там стройматериалы, допустим, почему нет? Или, допустим, продукты питания, да ради бога. А вот, вот такая вот группировка. Кирпичи, молоко. Могу? Формально запрета нет. Формально действующее законодательство, в том числе антимонопольные ограничение на а, подобного рода формирование предмета закупки, законодательно не устанавливает. Поэтому, с одной стороны, да. Но с другой стороны, контролирующие органы тоже оценивают подобные действия со стороны, с точки зрения нарушения прав участников. И тоже говорят о том, что вот как бы так делать может быть стоит, если а, Заказчик совсем вольность почувствовал, да? берега потерял, извините за терминологию. Вот. Поэтому в данном случае, конечно, со стороны заказчика тоже могут быть нарушением, но участник может найти свои интересы достичь и реализовать. Вот на слайде дальше можно увидеть всякие типичные нарушения прав или там наиболее типичные споры, которые касаются иных вещей. Также, допустим, часто можно встретить. Но ну, это нарушения заказчиков, да, которые могут повлиять на участников. Вот, кстати, вопрос дробления. Да, вот есть закупки единственного поставщика, и мы с вами говорили о том, что э, как бы не стоит нарушать со стороны, ну, то есть мы с вами должны контролировать да, правомерность действий заказчиков. Вот классический вариант, на самом деле, э, классический вариант, он связан с тем, что заказчик заключил вместо одного большого договора сот миллионов рублей, он заключил несколько мелких договоров в рамках тех возможностей, которые э, дал ему свое положение. То есть там, условно, заказчик правила осуществляется заключение договоров, среди предупреждает вот, если под услугам превышает 5 миллионов. Вот отлично. Вот он на 100 миллионов заключил 20 договоров. Блять, чтобы провести одну процедуру. Приходит прокуратура, проверяет действия заказчика и выясняет, что вот это вот дробление допущено, что вместо одного договора на 100 миллионов заключено 25, все, сыскание в бюджет денежных средств участника, как допустившего неправомерное а не добросовестное поведение. Понимаете? То есть не заказчик, козюлька, который нарушил собственное положение закупки, а это сделал поставщик. Тем самым, приобретя, э, тем самым приобретя преимущество, которое, вот, собственно, позволило ему заключить договор. Ну, вот крайний поставщик, имейте это в виду. Исходите из того, что в первую очередь финансовые потери в связи с нарушением заказчика собственного положения будет нести сам поставщик. Э, вот. Очень много споров связано со включением участников в реестр недобросовестных поставщиков. Есть такая чудная ответственность, связанная с всякими действиями, которые мы можем совершить в реестре недобросовестных поставщиков. Туда попадают участники, уклонившиеся от заключения контроля, договора, либо участники, с которыми договор по 223 закону расторган. По, по решению суда, в связи с существенным нарушением этим поставщиком условий договора. К счастью, ну, не то чтобы к счастью, конечно, но тем не менее, в рамках попадания участников в реестр непросовестных поставщиков по 223-му закону ограничивает возможности участия только в закупках по 223-му. На иные вещи ну, формально не распространяются хотя тоже может свидетельствовать и негативно отразиться на репутации данного участника в глазах, может быть, коммерческих контрагентов. А вот очень много споров касается вот именно включения участников в уклонистов, в перечень уклонистов. Например, в связи с... Ну, там с э, существенным нарушением, там расторжения договора, все понятно. А вот, например, уклонение от заключения договора. Вот здесь вот масса вопросов. Потому что считается, что участник... Э, ну, вот это вот уклонение от заключения договора, включение участников в резонный добросовестных поставщиков, это серьезная мера публичной ответственности, которая должна быть соразмерно деянию. И на практике очень много споров возникает, как быть? Ну, понятное дело, что как быть, если участник сознательно уклонялся, у него была такая цель, он не хотел заключать договор, он от него уклонялся, это все понятно. А вот если участник, допустим, хотел заключить договор, у него не было желания уклониться. Но он все равно допустил вот это нарушение, он все равно уклонился. Так получилось. Например, я должен сегодня подписать договор в электронной форме, я сажусь за свой ноутбук, я вставляю носитель, нажимаю на кнопочку, пух, ноутбук ломается. Бах, флешка с электронной подписью выходит из строя. Что происходит? Я, я уже не могу подписать все сроки. Я, не, я, конечно, могу сбегать в ближайший магазин, купить ноутбук, его но надо настроить. Надо установить соответствующие программные средства. Там нужно, допустим, то же самое электронную подпись получить. Не успеваем. Или, допустим, очень много споров, особенно в последнее время, это понятно, связанных с тем, что участник уклоняется от заключения договора, потому что сотрудник, отвечающий за подписание этого договора, попал на больничный. Вот что делать. Если сотрудник, это больничный, Даже не с ковидом, это COVID, не важно, ковид, не ковид, там грипп, простуда. Или, допустим, директор уехал в командировку, а, а только его подписью можно написать. А ну, вот его нет. Он это то, что обстоятельства, послужившие там всякими разного рода причинами уклонения, их может быть много, но вот в этих случаях включать, не включать. Практически очень серьезный, интересный вопрос. Мнения разделились. Верховный суд, кстати, в своих разъяснениях встал на сторону вот этих вот лиц, если указав, что если лицо не имело намерения уклониться, то даже в случае с наличием вот этих вот видимых оснований, то включать его не стоит. Но на практике ФАС, конечно, по-разному смотрит на эти вещи, где-то говорит о том, что стоит включать, потому что и работоспособность оборудования. Потому что, поймите, да, сотрудник, точнее лицо, занимающееся профессиональным участием ну, в определенной деятельности, например, там, участие в закупках, должно понимать и создавать те риски, которые могут возникать здесь с вот этой деятельностью. И принимать меры по их купированию, по их недопущению. То есть, например, я участвую в закупках. Я прекрасно понимаю, что есть такая большая категория процесс, процедур, как электронные процедуры. Там, соответственно, существует своя процедура подписания договора с электронной подписью, там с помощью ноутбука, интернета, и так далее. Я понимаю, что я должен это делать. Я понимаю, что для того, чтобы, оборуд... для того, чтобы исполнить обязанности, все должно работать как часы. Швейцарские причем желать. А не вот эти вот... Солнечные какие-то. То есть все должно быть идеально. И я должен при чтобы все было идеально. У меня должен быть несколько ноутбуков настроенных. Там носителей желательно быть несколько. Подписи, опять же, сотрудники должны проявлять подстраховку. Если у меня ничего этого нет, это мои проблемы. Другие говорят, ну все же нет, все же нет. Все же участие. принял меры, чтобы не включать, чтобы заключить договор. Поэтому вот не стоит. Практика разная, она идет, несмотря на то, что Верховный суд однозначно высказался по этому поводу, тем не менее, все равно практика по-разному. Эти вещи, фасы разные, где-то фас включает, где-то считает, что не стоит это делать ровным счетом, потому что часть участник хотел. А вот поэтому тут как бы возникает вопрос. Но я думаю, что нас с вами эти вопросы не коснутся, потому что никакой реестр мы с вами попадать не будем, это очевидно, разумеется. Думаю, что на этом моя часть заканчивается. Давайте, уважаемые коллеги, мы с вами обсудим ваши вопросы, если они возникают. Задавайте, буду рад на них ответить. Там В чат напоминаю, что есть возможность задать вопросы. Коллеги, вопросы? Но если вопросов нет, уважаемые коллеги, тогда я благодарю вас за внимание. Я желаю вам успехов, я желаю вам побольше заключенных контрактов. Желаю вам побед, заключенных контрактов, никакого реестра недобросовестных поставщиков даже близко, ну и в целом здоровья и всего остального. Спасибо за внимание, успехов! Прихо. Yeah.